Представляем вашему вниманию соковыжималку для цитрусовых Apache ACS-2Y. Это профессиональный прибор, предназначенный для приготовления натуральных соков из цитрусовых фруктов с сохранением максимум вкуса и витаминов. Благодаря наличию специального прижимного рычага Apache ACS-2Y позволяет избежать контакта с продуктом в процессе работы. Соковыжималка имеет полуавтоматический алгоритм работы благодаря наличию микропереключателя на конусе. Разделенный на две части фрукт кладется мякотью на вращающуюся центрифугу, прижимается рычагом и соковыжималка- Активируется. Скорость вращения выжимного конуса – 1400 оборотов в минуту. Потребляемая мощность – 340 Вт. Соковыжималка Apache ACS2Y легка в эксплуатации, в санитарной обработке, а благодаря своим небольшим габаритам и высокой производительности отлично подойдет для использования в кафе, баре или ресторане.